Вот сегодня было душное лето. Это жесть. Следующий стрим ставлю минималку 1000. Просто 1000. Какой-то пиздец. Мне такое ощущение, что я единственный стример в мире, которого так душат донатами.